Друзья, приветствую, добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете, я его ведущий Давыдов Денис. В этом видео мы пробежимся по нашему криптоэксперименту, пробежимся по монеткам, которые дали хороший рост, рассмотрим те, которые еще должны по нашему, на мой взгляд, вырасти, которые я добавил в свой инвестиционный портфель, поэтому давайте коротко это все обсудим. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал, колокольчик нажмите, обязательно лайк этому видео поставьте. Итак, ребята, в общем, мы инвестировали 200 тысяч рублей, задача была приумножить 10 раз. То есть наш сегодняшний криптоэкспериментальный портфель уже достиг отметки 8 тысяч долларов. Как бы неплохо идем, учитывая то, что я реально просто любитель. То есть смотрю на краткосок, что-то покупаю, смотрю где-то что-то отросло, продал. Вот, перезашел в какие-то другие новые монетки интересные, по -мо, на мой взгляд, да, там по фундаменталу. И даже по технически, по графику, да, неплохие, в принципе, по точке входа. И таким вот образом здесь зарабатывать. Вот, то есть на таком рынке, может, я считаю, каждый реально начать зарабатывать, потому что грех не пользоваться такими возможностями, потому что никто не знает, сколько еще продлится такая вот а, тенденция роста, когда все вот растет, да, ну, и это еще, по сути, мы еще не застали, глобальный, так сказать, сезон, поэтому, в принципе, есть еще дальше перспективы, что все продолжит расти. Опять же, конечно, не забываем про то, что будет и медвежий тренд, когда все будет просто сыпаться, рушиться, то есть главная задача просто на каком-то а, пике, роста этого рынка зафиксировать прибыль и полностью выйти из него то есть такая вот у меня задача вот а пока я в альткоинах и расскажу в каких я сижу и от которых я жду рост. то есть если мы перемножим наш сегодняшний портфель то у нас в принципе уже 600 тысяч то есть 400 тысяч плюсом за два месяца я считаю отлично поэтому давайте продолжать в общем участвовать в этом всем безобразии биткоин на мой взгляд конечно же продолжит еще расти как бы, я не берусь, конечно, анализировать его там полностью, но многие сейчас венчурные фонды только наоборот закупают его и, в принципе, график как-то выглядит так, ну, э, не похоже на то, что он будет продолжать, ну, падать, к примеру, да, то есть однозначный тренд бычий продолжается как бы отлично, все позитивно, то есть, конечно, не исключено, что будут какие-то еще коррекции, но, в принципе, наша цель однозначно там до сотки дойти и дальше, конечно же, уже будем смотреть по-новому на тот график, то есть, и как-то уже анализировать, то есть, стоит выходить из рынка или нет и так далее, поэтому в принципе, доминация альткоинов пока еще не опередила биткоин, поэтому альткоины хоть какие-то и стреляют, но, конечно же, это еще не на то, что они могут быть способны. То есть, ну, глобальный рост, так сказать, еще дальше впереди. Так вот, что у нас сейчас на сегодняшний день. Биткоин кэш я немножко прикупил, и он у меня есть в портфеле. Считаю, что биткоин кэш, в принципе, отличная покупка. Я его взял и считаю, что он хорошо должен вырасти во время альтсезона. То есть, если взять, посмотреть на график, то мы видим, что он вообще не отыграл. Поэтому я его добавил в свой инвестиционный портфель. Объемы, объемы накапливаются. Прошлый пик у нас был где-то в районе, в общем, 3,5, это около, около 4 тысяч долларов. Да? Поэтому я думаю, что здесь мы увидим какой-то однозначно сумасшедший рост. Поэтому я его держу в портфеле. А, Avalanche, то есть, я буквально тоже добавил недавно эту крипту к себе в инвестиционный портфель, в общем, что у нас там по графику, если взглянуть, в общем, график тоже выглядит достаточно симпатично, по фундаменталу я там не копался в ней, просто посмотрел технический график, очень даже привлекательный, поэтому я зашел даже в эту монетку буквально недавно, вот, что у нас еще, EOS продолжает держать, то есть до какого-то момента он рос, рос, рос, там до 6 баксов, я немного там зафиксировал процентов 25, там 50, там, я не помню честно, дословно, вот, и он сейчас снова откатился, как бы я его не сливал, по сей день держу, не протокол нам дал 3 икса, я его, конечно же, слил, вот честно. Хотя, надо было держать дальше. В принципе, монета такая фундаментальная, я что-то решил зафикситься, Я прям вот зафиксировался прям-прям-прям на самом хае. В принципе, может быть, перезайду. Пока еще думаю, в общем. в общем. от этой монетки я пока избавился. Хотя, может быть, зря. Вот. свап у меня был, я его зафиксировал. То есть, где-то по нему я поймал там 3 икса. Потом он улетел, я его, уже, конечно же, не хотел покупать, потом вышли по нему у него негативные какие-то новости, то есть там то ли взломали его, то ли еще что-то. В общем, цена сейчас, ну, нащупала такую тенденцию, что он постоянно откатывается. В принципе, сам проект классный, то есть это типа Uniswap, но только на Binance Smart Chain. Поэтому на фоне тех негативных новостей, я думаю, он еще может откатиться там до бакса восьми, и я его, возможно, тогда прикуплю. Как бы сам проект очень классный. Вот, дальше Anthology, он вообще не отыграл, я его дальше держу, то есть он вообще пока... Никак себя не проявил. ОМГ у меня тоже на долгосрок. Oneinch, считаю, тоже классный фундаментал. В общем, у него перспектива однозначно есть. И если вы ищете, что прикупить, какую криптовалюту, то Oneinch, я думаю, вообще, то есть, такой безрисковый выбор. Ну, возможно, конечно, какие-то коррекции еще будут. То есть, он может быть... То есть, он уже 5 баксов. То есть, по сути, если посмотреть на график, он вообще даже не стрелял. Поэтому Oneinch, я считаю, это отличная покупка. Вот, поэтому присмотритесь. Кайбернетворк я... Большую часть монет скинул, хотя она была дальше держать, я там на 3 бакса скинул. То есть я, в принципе, перезайду, если вдруг они еще ниже откатятся. Друзья, ну, очень важно, что я вам еще хотел сказать, то, что, то, что я участвую в таком проекте FriendX, Это не реклама, я тут реально участвую. Здесь такой интересный проект с пассивным заработком 0,7-2% в сутки. То есть, ну, где-то по статистике 1% в сутки мы здесь зарабатываем. То есть я на данный момент сюда проинвестировал 1785 баксов. И постоянный процент здесь приходит. Поставил на реинвест, и каждый раз, когда набегает здесь 100 баксов, сумма идет на реинвест. То есть я продолжаю, продолжаю накапливать здесь инвестицию, и здесь хорошие перспективы, чтобы зарабатывать стабильный доход. То есть, почему я сюда зашел? Потому что проанализировал по всем моментам этот проект, он мне пригляделся. Во-вторых, чтобы был какой-то такой сдерживающий фактор, чтобы не закидывать бабки в крипту, я проинвестировал и во френдекс, чтобы был некий такой сдерживающий момент, чтобы я, допустим, мог не закинуть все деньги в крипту, прям все до копейки, да, а мог поэтапно, допустим, с помощью этого проекта, там, часть, допустим, там, обналичил, проинвестировал каждую неделю, к примеру, да, выделять какую-то сумму. Но пока у меня данная цель здесь усилится, и чтобы здесь Френдекс мне приносил, там, ежемесячный, там, пассивный доход. Поэтому ближайшая цель у меня сейчас увеличивать свою инвестицию, там, до 5000 баксов, и чтобы получать пассивный доход по 100 тысяч рублей в месяц. Как бы отлично. Поэтому присоединяйтесь также, ребята. Ссылочка будет в описании. Также вступайте в наш чат команды, где мы тоже здесь все вместе принимаем участие. Вот. Погнали дальше по нашему криптоэкспериментальному портфелю. Потому что в любом случае вся эта крипта когда-то будет э -э, сыпаться. И нужно уже сейчас какую-то часть денег фиксировать, не жальничать и переводить какие-то более стабильные проекты, чтобы дальше приумножать, зарабатывать деньги. Как бы я работаю по такой стратегии. То есть. Refinance. У него были, правда, негативные новости, но. Но он, конечно, вырос там, в моменте там, до, до, до, до 5, там, до 6 центов. А сейчас он снова откатился к тем отметкам, где мы его покупали. Поэтому я его продолжаю холдить. Думаю, что эта монетка стрельнет. Посмотрим. Конечно, были негативные новости по нему. Поэтому, инвестировать вам или нет, конечно же, я вообще вам не хочу рекомендовать что-то здесь для покупки. Реально, это я просто транслирую, так сказать, все свои действия, что я делаю сейчас с криптовалютами, какие держу для того, чтобы достичь, допустим, своего конкретного плана, цели по данному криптоэксперименту. Вот. Так вот, Риффинанс у меня сейчас валяется на долгосроке. Альфа финанс, в принципе, тоже классная монетка для того, чтобы войти. Даже посмотря на график, мы увидим, что... Очень симпатично выглядит данная монетка технически, чтобы можно было тоже в нее зайти и понимать какие-то там пару иксов хотя бы. Вот. Альфа-финанс я зашел. То есть я где-то здесь ее покупал, потом на откате я ее докупал, докупал, и в общем сижу сейчас с позиции По альфа-финанс я думаю будет рост однозначно. Сент. Крутая монета, которая нам принесла иксы. То есть порядка 7 иксов я на ней споймал, как и на GRT, на графе, да. Я его я где-то покупал по одному центу, то есть и где-то слил прямо вот здесь на вершине. Вот что-то мне вот э, показалось, что нужно время фиксировать. И я зафиксировал здесь большую часть своей позиции. Буду ли я откупать или нет, посмотрим. Сейчас пока наблюдаю, в общем, ищу точку входа. В общем, пока я здесь зафиксировал хороший профит по данной монетке, то есть цент вообще молодец. Эту, эту монетку я, кстати, вам рекомендовал неоднократно в своих видео, поэтому вы должны по-любому на ней заработать, если прислушивались к моим каким-то рекомендациям. По Dodo я сейчас наблюдаю. То есть посмотрим, может быть в Dodo зайду. Я сейчас еще не до конца определился, хочу ли я сюда инвестировать. Давайте посмотрим на график, что у них там. Еще В, в общем, в целых я в раздумьях. Хм. Хотя по технике выглядит очень симпатично, надо посмотреть, надо присмотреться, в общем, к этой монетке. В общем, я пока еще тоже там, надо перепроверить какие-то моменты, посмотрим, может быть, я сейчас куплю эту монету. Дальше, Vax, Vax вообще удивил нас конкретно, то есть я его покупал, он сделал где-то порядка 4х иксов, и я считаю, что данная монета еще не отыграла, то есть она занимает вообще лидерские какие-то позиции в своем сегменте рынка, в, конкретно в NFT теме, да. Поэтому плюс она стоит на 20% ниже цены своего прошлого ICO. Поэтому здесь я вижу перспективу. Плюс тренд, плюс технический график вообще классный, плюс объемы заходят. Поэтому по ваксу я жду минимум 1 бакс однозначно. Конечно, я туда проинвестировал, когда мы строили 6 центов. И на этом уровне я где-то зафиксировался и забрал свои э, все вложения. Сейчас у меня все это на долгосрок валяется. По кабелю я большую часть зафиксировался. Хотя, может быть, нужно было не фиксироваться, то есть у меня там немного пока является, посмотрим. В общем, перезайду, как бы, если они до пятерочки где-то скатятся, то я перезайду. Если будет так, чтобы рынок будет опять сыпаться в краткосрочной какой-то перспективе, то я, конечно, их опять возьму в свою позицию. По Алисе я пока ничего не покупал, пока она у меня в режиме наблюдения. Тоже монетка связана с nft но у нее сейчас тенденция такая, что она постоянно идет на спад, то есть постоянно ее сливает, то ли аэрдроп у них был, то ли еще что-то. Ну, в принципе, она дала сумасшедшие и так, и от своих тех значений, которые были изначально. Поэтому торопиться в нее прыгать пока еще не спешу, посмотрим. Может быть, зайду, может быть, нет. Так, дальше у нас какие монетки еще? Keep Network тоже круто вырос. В общем, три xa сделал, сейчас стоит 0.7, 70 центов. То есть, у них хороший фундаментал, у них классные, в общем, там, венчуры позаходили. Поэтому здесь бакс, 2 бакса, я думаю, однозначно я увижу. Я их тоже там закинул в них денег, половину там вытащил свои, да, и половину оставил на долгосрок. Посмотрим по Политенчури тоже получилось там 2 акса сделать. Половину я своих забрал. Половину оставил на долгосрок. Посмотрим, что из этого выйдет. New Сайпер. Если вы ищете какие-то новые монетки, то вот New Cypher. Отличная монетка по входу. Плюс у них листинга на Binance нету Поэтому там фундаментал хороший. Я считаю, что... Я считаю, что достойный выбор. Плюс у них капа не такая большая. Нужно единственное, посмотреть, когда у них будут разлоки... В общем, и приняли для себя решение. То есть, их Coinbase даже недавно залистил. В общем, в целом, там фундаментал у них крутой. Я, честно, не до конца помню, что у них конкретно там находится под капотом, но в целом оптимистичный там сюжет по дальнейшему росту. Я их тоже прикупил небольшие доли. Опять же, ребят, если вы покупаете эти монеты, то... Не на всю котлету, а какой-то лишь небольшой процент вы выделяете для того, что вы предпочитаете, да, для каких-то своих фаворитов. То есть на данный момент я вам не могу, допустим, что-то прям со стопроцентной гарантией рекомендовать, чтобы вы там зашли, что-то купили. То есть многие спрашивают, куда зайти, куда что купить. Давайте из тех пройдемся, что я, допустим, сейчас на сегодняшний день прикупил, и в что бы я, допустим, был уверен бы зайти. Да, в принципе, я тут во всем уверен, да, во все, чтобы я сейчас не ткнул пальцем, да, мышкой, то есть мне все нравится реально, куда я позаходил, то есть ваныч там, онтологи, биткоин кэш, векс, бомбовские монетки, которые я прокупил, кип, я вообще рад, что я их держу. В принципе, кип вообще, он еще реально себя не отыграл, я думаю, он в любом случае еще вырастет. Там фундаментал у них вообще такой именно серьезный. Так, погнали дальше. Бучем. <coughs> а, по фундаменталу я не могу вам точно сейчас сказать, что конкретно именно там. Но мне понравился именно график технический. Там просто монетка находится на дне. И я ее здесь подобрал. Вот. Считаю, что мне повезет. Я ее купил. Так, погнали дальше. Hedge Нет. XCS, RLC. Где-то я их взял из чата. То есть я не помню. Тоже фундаментал, но там пока еще не было такого прям грандиозного роста, тоже их прикупил. Ара... «Оракула Петри» мне на долгосрока валяется, Хеджик тоже. Буквально недавно я вам рекомендовал в своем телеграм-канале инвесторам либо купить данную монетку. И буквально после того, после той рекомендации, хеджик вырос там ну, где-то на процентов 25. Как бы удивительный вообще актив. Плюс платные аналитики, по нему есть инфа, то, что он может там, достичь там, ну, хороших иксов, 5-10 иксов от своих сегодняшних значений. Как бы посмотрим, будет ли это так или нет. Там дефайт связан с опционами, посмотрим, конечно же, ребят. Я их небольшую долю взял в свой инвестиционный портфель. Вот было протокол, там мусорник, конечно же, если так рассматривать монетку, ну по технически там график классный, я жду по ним, по ним цель, там где-то 5-6 баксов, и я их подсолю Контенсис тоже там находится на дне, децентрализованный YouTube. В общем, если биткоин начнут переливать какие-то монетки, и в первую очередь это будут, конечно же, какие-то альткоины, которые торгуются в паре с битком, поэтому эти все щиткоины могут реально просто улететь в космос. И кос один из тех непредсказуемых токенов который может сделать перехай. как бы конечно же если брать пиковые значения его роста то он уже хорошенечко так отрос поэтому думаю продолжится рост однозначно. ну конечно же не без коррекции в общем, я небольшой долей в позиции. Сертик – это у нас децентрализованные смарт-контракты, аудит различных проектов, наличие бэкдоров, дыр и мошенничества и так далее. В общем, у них тема интересная, они на своем рынке монополисты. Ну, там есть какие-то у них конкуренты, но незначительные в целом, поэтому Сертик там фундаментал крутой. Я их тоже прикупил и постоянно на коррекции докупал. Посмотрим, там у меня в планах где-то, ну, баксов 10 по ним однозначно. Конечно же, по ходу я буду фиксироваться. Фиксироваться однозначно нужно, потому что можно просто может получиться такое, что вы, допустим, пошадничаете, не зафиксируетесь, и по итогу график пойдет на низ, на низ, на низ, на низ, понимаете, поэтому нужно прививать себе привычку фиксироваться и расставаться с какими-то активами, когда они у вас отрастают, вот, потому что когда будет медвежий рынок, вы просто не сможете с него выпрыгнуть, с данного крипторынка, и так и ни хрена не заработаете, реально вам говорю. Вот, таких случаев очень много. Big, big, big Data Protocol, следующая монета, Построена на блокчейне Solana. В принципе, я их взял, и они не сильно даже начали там отрастать. По ним на момент закупа начался какой-то аирдроп. И это поспособствовало тому, что монета не может никак вырваться со своих низов. Но все еще впереди то ли еще будет. В общем, построение на блокчейне Solana, капитализация небольшая, перспектива есть. Я их прикупил. Посмотрим, 2-3 икса, там в любом случае я увижу. Вот, Кортезий, интересный фундаментал, вырос до 3 центов. В общем, я их продолжаю держать. Крутой проект. Бондли, не помню, что конкретно там связано, но что-то связано с NFT проектами. В общем, я их тоже прикупил небольшой долей, так же самое, как и в Ингочи. Это все монетки, связанные с NFT, сегодняшним трендом. Хард протокол. Я большую часть, конечно же, подслил. На 3$. Баксах. Посмотрим, может быть, перезайду. Еще пока думаю. Так же самое, как с Кавой, так же самое, как с Нио Протокол. Нио Протокол, конечно, крутой фундаментал, но я что-то его подслил, потому что нужен был ФИА для того, чтобы где-то там усредняться и так далее. То есть, и на тот момент именно Нио Протокол хорошо отрос. Так, смотрите дальше. Торнадо конечно, я пока за ними наблюдаю. This LA Протокол, кстати, между прочим, я его вам рекомендовал как-то не один раз в своем видео и в своем телеграм-канале Внук Сатоши Камото. И после той рекомендации они сделали вот такую вот палку. Ребята, в общем. И это еще не все, потому что многие аналитики прогнозируют данной монетки еще дальнейший рост. В принципе, капа небольшая, много коллабораций с другими у них проектами, вполне вполне вероятно. Небольшой долей я взял, она сделала где-то x 3 я не фиксировался по сей день, посмотрим. Может быть мне повезет, я еще дальше полечу на следующую галактику. Вот, Stafi, интересный там проект, связан с Polkadot, экосистема, я их тоже взял, то есть они сделали там буквально 30% момент видео, поэтому продолжаю держать. IP Finance, я вам рекомендовал вместе с хеджиком, кстати, в своем канале Инвесторы Малибу, и там у меня, в общем, по этим двум монеткам был просто идеальнейший вход, идеальнейший вход, где вы могли просто на таких низах откупить эти все монеты и хорошо на них уже заработать спустя это короткое время. То есть буквально вот здесь я вам рекомендовал на них заходить, то есть уже небольшой рост они какой-никакой показали. Поэтому я думаю, что то ли еще будет по данному DeFi токену. То есть я сейчас реально вам бегло пробегаясь по своим всем монетам, конечно, это дохрена и больше, но я думаю, в принципе, вы что-то для себя найдете, какого-то фаворита. В общем, мета, по мете я продолжаю сидеть. Опиум недавно тоже себе прикупил, посмотрим. В общем, тоже на них есть какие-то небольшие планы у меня. Небулос, вообще, буквально несколько дней я подгреб просто на самом днище Прям-прям-прям на самом дне я их прикупил. Плюс там на бирже у них хорошие объемы есть. Считаю, что небольшой суммы стоит проэкспериментировать и вам тоже зайти. Конечно же, опять же, не котлетой, а просто небольшим каким-то депозитом. Просто посмотрите на этот график, то есть он просто выглядит очень смачно. И он сейчас показывает на то, что он как-то начинает уже вырываться вперед. Так, давайте посмотрим на полный график, в общем. В общем, вот так вот выглядит график весь Nebulas. Я не помню по фундаменталу, что конкретно там, но просто они находятся на дне Дищинском, реально. То есть, они могут стрельнуть DBG, в общем. И тут плюс объемы начали нарастать, ребята. Я их небольшой долей купил. Погнали дальше. Cover Protocol я взял небольшой долей. Riva Defy на 50% уже там отрос. Razer Network там на процентов 40-50 тоже показал рост. На бирже МХЦ, в общем-то, Oracle. Проп стоки, там тоже щиткоин, я не помню, что, за что он отвечает. В общем, я их тоже взял на дне дниченском. Small Love Potion тоже монетка связана с NFT. Я ее взял ее тоже на дне. И там небольшая капитализация, ребята. То есть. Э... Вот, ребята, вы спрашиваете, где сделать сумасшедший и Вот Неблус был отличный вариант. Находится на дне. Объемы начали расти. Капитализация небольшая. Следующая у меня монетка такая непредсказуемая. Это Small Love Potion. Относится к NFT, к сегодняшнему тренду. Капитализация, капитализация 3 миллиона. Никаких разлоков не будет. То есть, общая циркуляция сейчас в обращении 45 миллионов. Дальше. То есть, это какая-то игрушка, связана с этой криптой. То есть, я до конца фундаментал пока не разбирал. В принципе, он и не нужен. Я просто смотрю технически, график очень даже симпатичный. То есть давайте посмотрим на 4-часовой таймфрейм и посмотрим, что здесь рано или поздно будет выстрел. Потому что обратите внимание, объемы большие. Цена только начала вырываться из своего дна, поэтому я считаю, что здесь мы увидим какой-никакой рост и может данная монетка выстрелить. Учитывая ее капитализацию 3 миллиона долларов, то это вообще ничего. Тут сюда буквально может перелиться какой-то небольшой капитал и монетку могут уже пропампить. Плюс она, за ней много достаточно людей следит, поэтому в принципе есть все предпосылки к тому, чтобы монета улетела. Вот. Дальше DOS Network тоже не помню, там фундаментал, но я взял небольшой долей. Так же, как Enzure Network, в общем, там по графику, по техническому графику, все монетки очень даже выглядят симпатично. Enzure Network, правда, сделан там где-то уже процентов 50, как бы дело такое вообще. Pickle Finance, пока я в не, по нему ушел в небольшой минус, но, в принципе, я их по 17 баксов брал, я их усреднился где-то на баксов 11. Там такая же ситуация, как и с SLP монеткой, про которую я только что рассказывал, но... Там капитализация вообще небольшая, плюс они связаны с агрегатором, с DeFi направлением, плюс там кране как-то завязаны, я их тоже небольшую долю взял. На случай, когда все будет пампиться, то этот весь памп не обойдет стороной все вот эти коины, понимаете. Поэтому я уже в позиции сижу и ожидаю какого-то сезона, когда все будет стрелять. Finnexus я еще не прикупил, просто слежу за ценой, смотрю, стоит, не стоит, еще пока думаю. Кикэш я пока в позиции. То есть такие вот у меня, ребята, щиткоины, которые есть на данный момент в моем портфеле мы видим пока мы отлично растем поэтому всю статистику которую сейчас я публикую относительно данного эксперимента вы можете найти на канале внук сатоши накамото ссылка будет на него в описании в телеграме а также подписывайтесь на мой канал инвестор Молибук, где я публикую другие свои инвестиционные проекты куда я захожу инвестирую вот Поэтому, друзья, в принципе, на данном эксперименте, в принципе, все, что я хотел сказать. По данным видео вы найдете ссылочки на мои телеграм-каналы, на Фриндекс. Присоединяйтесь к проекту, давайте вместе зарабатывать. Также пишите ваши комментарии по каким-то из этих монет, где вы сидите, в каких монетках, что прикупили и так далее. Будет интересно почитать. До скорой встречи в новом видео, ребятки. Всем пока-пока.